Здравствуйте, с вами вновь Анна Савочкина. Сегодня я с одной очень неудобной темой. Такие вопросы приходят иногда мне на какую-нибудь почту или на социальные, на соцсети. Но вы знаете, очень трудно отвечать каждый отдельно. Я поэтому решила поговорить об этих неудобных вопросах здесь, рассказав их всем, кто хочет узнать, что же это за неудобные вопросы или неудобная тема, не знаю, как это лучше назвать. Но одна из этих тем, это первая тема, это цистит, «После интимной жизни». Или это называется посткаитальный цистит. Я в самом начале поднимала уже эту проблему, но, к сожалению, это видео так было давно и не очень хорошо снято, и уже многие давно его не смотрят. И я решила повторить этот рассказ, потому что все чаще и больше я сталкиваюсь с этой, с этой проблемой у женщин. Что же это такое? Многие стесняются даже о ней говорить. Но, к сожалению, их семейная жизнь приходит в этих вопросах, которые очень важны. Когда мы должны принадлежать, мое тело принадлежит мужу, а его тело мне, друг другу. И вот этот момент принадлежности друг другу всегда приносит и, ну, много боли, неприятностей и даже болезней. Что же происходит у этих женщин? То есть есть анатомическая особенность у некоторых девушек, когда мочеиспускательный канал, который называется уретра, да, проходит очень близко со стенкой влагалища. И тогда во время полового акта происходит, во-первых, расширение уретры, в которое забрасывается содержимое из влагалища, ну, бактерии из влагалища. А во-вторых, происходит раздражение. И очень часто этих девушек, ну, женщин, невозможно даже посмотреть. Потому что во время осмотра также зеркалом, когда проводишь по, нижней, по верхней части влагалища, происходит очень неприятные ощущения, и даже у многих боль. Некоторые говорят, что как будто наждачкой труд. То же самое происходит во время полового акта, особенно если уже такое было, а повторяется интимная жизнь, при повторе все это хуже, хуже все усугубляется и ухудшается, и практически они не могут нормально жить половой жизнью. К сожалению, проблему эту не так легко устранить, особенно раньше было не так легко. Урологи предлагали операции, сейчас еще предлагают, когда переносят отверстие уретры в другие места, выше. Но, к сожалению, там не такой большой объем в этом треугольнике, чтобы можно было как-то переместить уретру. И опять же, эта операция достаточно сложная. Но сейчас появились такие методики, которые могут помочь женщинам. И здесь нам помогает гиалуроновая кислота. Вы многие сталкивались с этим названием этого препарата, потому что звучит это везде. Гиалуроновая кислота способствует тому, чтобы тургор кожи, тургор тканей был в хорошем надлежащем виде, в тонусе. И поэтому сейчас очень часто используются уколы гиалуроновой кислоты для поддержания молодости кожи, здоровья кожи, ну чтобы она выглядела молодой, красивой. Я не сторонник этих гиалуроновых уколов на лице. Хотя, не знаю, может быть, я не понимаю что-то в этом вопросе. Я все-таки не косметолог, а гинеколог. Но на самом деле я никогда к ним не прибегала и пока не собираюсь. И думаю, что, наверное, никогда не соберусь. Здесь совсем другое, здесь лечебная цель гиалуроновой кислоты. Если ввести гиалуроновую кислоту между мочеиспускательным каналом или уретрой, между уретрой и влагалищем, и как бы стенку уретры отделить от влагалища, создав мягкую подушку, защиту, вот эти симптомы практически сразу проходят. Операция не, не достаточно как бы, несложная, делается в амбулаторных условиях. И даже это не операция, а введение этой кислоты. ну конечно, специалист должен обладать техникой и прекрасно знать, где находится это пространство, чтобы разместить эту гиалуроновую кислоту правильно. Да, понятно, что любая гиалуроновая кислота рассасывается через какое-то время. Где-то от 6, 9, 12, разные есть промежутки, есть до 24 там э, месяцев, но я в основном пользуюсь которая 9 месяцев. Почему? Потому что если вдруг какая-то там, или больше, чем надо, или что-то не так, то всегда ты знаешь точно, что она когда-то рассосется, и быстро пройдут э, эти симптомы. Некоторые говорят, ну это же дорого, это же вот э, как бы деньги. Но вы знаете, люди, которые постоянно после полового акта э, испытывают вот эти симптомы, и у которых возникает цистит, они за эти 9 месяцев тратили бы значительно больше денег на приобретение препаратов, которые лечат эти циститы. В основном это антибиотики, которые приводят к тому, что кроме э, лечения цистита, хотя они всегда помогают, еще происходит как бы... Э, э, Погибают бактерии кишечника, защитные влагалища, то есть с плохими бактериями погибают и хорошие бактерии. В результате траты значительно больше, успех в лечении значительно ниже, и поэтому, конечно, сама манипуляция оказывается значительно дешевле, чем тратить все эти средства на приобретение антибактериальных препаратов, тем более к ним привыкание, и каждый раз приходится приобретать все более дорогие и более сильные лекарственные средства, которые также не безразличны вашему организму. Я занимаюсь введением гиалуроновой кислоты и э, думаю достаточно успешно, потому что не было случая, чтобы женщина, как бы, после введения гиалуроновой кислоты, которая вступает в интимные отношения, испытывала те же неудобства или те же проблемы. В основном, э, ну, как бы, менее 6 месяцев ни у кого не было. От чего зависит длительность существования там гиалуроновой кислоты? То есть тоже от образа жизни я обычно рассказываю, ну и от свойства собственных тканей. Как нужно себя вести, чтобы эта гиалуроновая кислота дольше сохранилась на месте. Но очень часто, если даже она рассосалась, повторное введение, страшного в этом ничего нет. Или, вы знаете, я замечала, что если девушка еще не беременела, не рожала, то за это время, за эти 9 месяцев, допустим, если она забеременела, очень часто этот цистит больше не возвращается после родов, потому что во время беременности происходит более сильное набухание тканей, растяжимость более сильная, и как бы э, влагалищная стенка отодвигается от уретры. Ну, даже если не возвращается, это, этот вопрос можно просто опять же решить точно так, такой же манипуляцией. Спасибо за внимание. До новых встреч. С вами была Анна Савочкина.